В 1932 году немецкий математик Лотар Колоц придумал вот такую вот простую задачу. Берем любое целое число больше нуля, и если оно четное, то делим его на 2, а если нечетное, то умножаем на 3 и прибавляем единицу. Возьмем, например, число 3. Оно нечетное, а значит умножаем его на 3 и прибавляем 1, получается 10. 10 уже четное, поэтому делим его на 2, получается 5. 5 нечетное, поэтому умножаем его на 3 и прибавляем 1, получается 16. 16 четное, поэтому делим его на 2, получается 8, которое мы тоже делим на 2, получается 4, тоже делим на 2 и получается 2. Но вот если мы поделим двойку на 2, то получается единица, которая нечетная, которую мы умножаем на 3, прибавляем 1, получается 4. А как мы уже знаем, 4 превращается в 2, а 2 превращается в 1, а 1 опять в 4, то есть мы попали в бесконечный цикл. Если мы возьмем другое число, например 42, то через некоторое количество шагов оно превратится в 16, но мы уже знаем, во что превращается 16. Точно так же мы можем добавлять другие числа, и у нас будет разрастаться вот такое вот дерево. Гипотеза колотца говорит о том, что любое число присоединено к этому дереву. То есть, если мы возьмем любое число, и если оно четное, поделим его на 2, а если нечетное, то умножим на 3 и прибавим единицу, то рано или поздно любое число придет к единице, а точнее к этому циклу 4, 2, 1. Но если найдется число, которое никогда не придет в этот цикл 421, то оно будет контрпримером для этой гипотезы, и она будет опровергнута. Например, это может случиться, если где-то существует другой цикл, в который могут приходить. Числа. Также она может быть опровергнута, если найдется число, которое будет постоянно увеличиваться и уходить в бесконечность. Кстати, если чуть-чуть поменять условия задачи и немножко их расширить, то там появятся дополнительные циклы, а также числа, уходящие в бесконечность, что я скоро и покажу. Но вот именно в своей изначальной формулировке эта задача оказалась слишком сложной. За почти уже 90 лет с того момента, как была выдвинута эта гипотеза, никто не смог ее ни подтвердить, ни опровергнуть. Или доказать, что она недоказуема, потому что еще остается такой вариант. С помощью компьютеров удалось проверить все числа до 7 секстиллионов, это больше 2 в 72 степени. И все они приходят к этому циклу 421. Но мы можем пойти и в другую сторону. Сначала взять цикл 421, потом посмотреть какие числа приходят в этот цикл, потом посмотреть какие числа приходят в эти числа и так далее. И таким образом у нас будет разрастаться вот такое вот дерево. При этом можно заметить, что некоторые относительно большие числа, например 2048, находятся близко к началу дерева. А чтобы получить число 17, нам нужно вырастить дерево еще на один шаг. То есть для числа 17 нужно пройти больше шагов, чтобы дойти до цикла, чем для числа 2048. И вообще можно заметить, что тут много четных чисел, но мало нечетных. На самом деле эти нечетные числа просто находятся дальше от начала дерева, и в них сложнее попасть. Например, здесь можно найти число 1, 2, 3, 4, 5, 6, но нет числа 7. А чтобы дойти до числа 7, нам нужно пройти еще 4 дополнительных шага. Но если говорить о небольшом числе, для которого нужно много шагов, то тут особый интерес представляет число 27. Чтобы число 27 пришло к единице, ему нужно 111 шагов в течение которых оно много раз возрастает, достигая 9232, но в конце концов все равно спадает до единицы. Но смотрите, вся эта задача рассматривает числа, начиная с единицы. А что если мы добавим сюда 0? Так как 0 четное число, то делим его на 2 и получаем 0. Все, мы нашли новый цикл. Правда, для этого пришлось немножко поменять условия задачи. Но тогда давайте пойдем дальше и добавим еще отрицательные числа. Возьмем, например, минус единицу. Это нечетное число, а значит, умножаем его на 3 и прибавляем единицу. Получается минус 2, которое четное, делим его на 2 и получается минус 1. Мы получили еще один цикл. Точно так же, как мы выращивали дерево из цикла 4, 2, 1, мы можем вырастить дерево из цикла минус 1, минус 2. А вот из числа 0 мы такое дерево вырастить не сможем, потому что оно изолировано. Никакое другое число не превращается в 0, а 0 превращается только в сам 0. Интересно то, что из-за прибавления единицы у нас как бы ломается симметрия, и дерево в отрицательных числах получается не такое же, как дерево в положительных числах. Но мы тут можем найти тоже разные числа по порядку например, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, а вот минус 5 тут нет. Может быть, оно находится где-то очень далеко, и нам нужно пройти много шагов по этому дереву, чтобы до него дойти. А вот оказывается, что нет, потому что число минус 5 принадлежит к другому циклу. При этом этот цикл получается даже более красивым, чем предыдущие циклы. Во-первых, он больше, он состоит из пяти чисел. А во-вторых, из него растут уже две ветви. Но и это еще не все, потому что в отрицательных числах есть еще один вот такой вот цикл. Мало того, что он гораздо больше предыдущий, так из него вырастают целых восемь разных ветвей. И на этом все. В отрицательных числах тоже не найдены другие циклы, это все циклы, которые известны. Получается, если мы обобщим гипотезу Колотца на положительные или отрицательные числа, то получится, что любое число приходит в один из этих циклов. Но мы можем попробовать расширить эту задачу еще и рассмотреть другие варианты, не только 3n плюс 1, но и любые другие нечетные n плюс 1, например 5n плюс 1 или 7n плюс 1. Если мы будем использовать 5n плюс 1, то сразу же можем найти три разных цикла, в которые приходят числа. В задаче 7n плюс 1 удается найти уже только один вот такой вот цикл. А вот в задаче 9n плюс 1 вообще не удается найти какой-либо цикл, похоже, что там числа просто возрастают и уходят в бесконечность. А что если мы это Эту задачу расширим еще и будем использовать не только целые, но еще и дробные или вообще все действительные числа. Но что нам делать в случае, например, числа 1 и 3 десятых? Будет ли оно четным или нечетным или где-то посередине? Оказывается, что есть много способов расширить эту формулу до действительных чисел. Например, первое, что приходит в голову, это мы можем посчитать оба варианта и для четных чисел, и для нечетных, а потом сложить их в нужных пропорциях, в зависимости от того, насколько близко число к четному или к нечетному например число 1 и 3 десятых на 70 процентов ближе к единице чем к двойке то есть к нечетному числу чем к четному значит мы берем 70 процентов от формулы 3 n плюс 1 и лишь 30 процентов от n делить на 2 если мы будем проделывать эти шаги для разных нецелых чисел то в среднем они будут расти и уходить в бесконечность при этом эта последовательность ведет себя очень хаотично вот например я возьму число один с половиной а внизу я возьму один с половиной и еще одну миллионную сначала числа ведут себя вроде бы также но в какой-то момент появляется небольшая разница после чего эти две последовательности ведут себя совсем по-разному хотя обе возрастают и если построить такой вот логарифмический график видно что обе последовательности примерно одинаково растут хоть значение отличаются можно применить эти операции к координатам пикселей на экране и красить пиксели в разные цвета в зависимости от того насколько быстро значение в этом пикселе уходит в бесконечность и если приближать эту картинку то вот так вот она выглядит и видно насколько она сильно мелькает из-за своей хаотичности но оказывается что если ограничить все значения единицей и рисовать все эти пиксели только в круге с единичным радиусом а если какое-то значение превышает единицу то дальше его уже не рассчитывать то получается вот такой вот уже аккуратный фрактал можно еще приближаться в другой его уголок но тут можно заметить что вся картинка абсолютно симметрична по диагонали это происходит из-за того что координаты по x и координаты по y мы рассчитываем абсолютно одинаково. То есть на самом деле вся эта картинка это обычный одномерный график, продублированный по двум осям. Но зато таким образом он красивее выглядит. А вот, чтобы получить настоящую двумерную картинку, нужно немножко еще поменять эту формулу. Помните, две минуты назад я говорил, что есть несколько способов расширения этой формулы до действительных чисел. И можно использовать, например, вот такую вот более гладкую формулу. Тут используется косинус от числа, умноженного на π, для плавного перехода между четными и нечетными числами. В обычных целых числах она будет давать те же самые результаты, то есть если число четное, она поделит его на 2, а если нечетное, то умножит на 3 и прибавит 1. Но большой плюс этой формулы в том, что мы теперь можем ее применять даже комплексным числам. И теперь уже можно с помощью нее получить вот такой вот фрактал. В него можно бесконечно приближаться, и он во многом напоминает множество Мандельброта или множество Жюлеа, о которых я уже много раз рассказывал в предыдущих видео. Тут еще интересно то, что в этой формуле появляются несколько разных констант, которые можно по-разному поменять. Например, если я возьму вот эту вот двойку и плавно поменяю ее на единицу, то фрактал поменяется вот таким вот образом. По-моему, так получился еще более красивый фрактал, и в него тоже можно бесконечно приближаться. Но и это еще не все, потому что помимо той формулы есть еще другие варианты, например, вот такой вот вариант. Он выглядит уже сложнее, но в целых числах он работает так же, как и основная последовательность, а вот в комплексных числах он выглядит уже по-другому. И дает он вот такой вот интересный фрактал, который, кстати, по-моему, еще более похож на множество Мандельброта. Ну а на этом на сегодня все. Поставьте лайк и, может быть, следующее видео я выпущу чуть побыстрее. И всем пока!